Я вообще понятия не имела, как делать медиа. Скоро была тонкая, не обточено, когда просто быть хотелось. В рваных носках ходил, потому что не было денег э, купить целое. Это было интервью с Галиной Родионовной Лукашенко. Нас забороняли, судили, арештовывали, выгоняли, все, что хочется было. Мы стали подписывать на газету людей, которые находились за решеткой. Это такая очень сложная игра на рынке без правил. Когда мы выжили с 1991 года до 2020-2022 года, это означает, что мы выжили на заужды, мы будем жить вечно. Печатная пресса – один из наиболее уязвимых пластов независимой журналистики Беларуси. В любой стране с тоталитарным режимом легко перекрыть кислород таким изданием, забанить распространение через государственные точки продаж, выбросить из подписного каталога, запретить бизнесу давать на страницах СМИ рекламу, лишить лицензии, запретить доступ к типографиям внутри стороны или вовсе задушить судами. В общем, какую фазу в процессе производства не возьми, на газету или журнал надавить проще простого. Однако в случае с Беларусью даже суровый прессинг системы не заглушил голос свободы хотя условия, в которых существовали СМИ, были максимально депрессивными. Мы играли как раз на рынке, который не был для нас рынком, и в котором не было правил, в котором медиа можно было сегодня выбросить из подписки, а завтра выбросить из распространения в киосках, без всяких объяснений. Послезавтра можно было влепить огромный штраф, а можно было просто взять и закрыть без объяснения причин на основании вынесения предупреждения Министерства информации два раза в течение года. Поэтому это такая очень сложная игра на рынке без правил. И если думать, что же нам помогало в этом без правилье выживать, то как раз наша способность и готовность быть очень гибкими, Понимать, что мы играем на поле, на котором с нами могут сделать все. И поэтому нам надо быть очень гибкими, нам надо быть очень креативными, нам надо быстро придумывать, нам надо быстро реагировать. И вот это, наверное, наше главное правило, которое помогало нам. Выживать. Ну, я вам признаюсь, там в рваных носках ходил, потому что не было денег э, купить целое. Когда приближался день печати, ну так лихорадочно начинали обзванивать там рекламодатели, потому что кто-то там задерживал платежи, а нам надо было типографии за платить за печатание газеты. Ну и так немного как бы было волнительно, потому что и должок тогда у нас был перед типографией, и типография грозилась. "Все, ребята, если вы вот не закроете этот долг, мы вас там на следующей неделе не напечатаем. Ну, и они вполне могли, так сказать, свои вот эти э, угрозы реализовать. Но, тем не менее, как-то как обходилось, как-то мы договаривались, как-то находили деньги. Мало того, что мы были незалежные. Да это же еще рабить белорусско-молный сродок массовой информации, ухромадство под час русификации, калиулада русикое, ухромадство. Накольки это было тяжко. Были моменты конечные, ну, когда я был молодый, когда ещ ⁇ был такий. Скоро была тонкая, не обточенная, когда просто выйти хотелось, уверить себе, что, ну, все, уже теперь после 20-21 года, все разумеют, что такое вообще рабить сродки массовой информации в Беларуси. А наша Нива, и она была вот такой ситуации, и она ж была вот, не только от 20-го года, и она была вот такой ситуации от початку. Мы весь час да, нас забраняли, судили, арестовывали, выгоняли, все, что хочешь было. Для нас никогда не было просто. Удивительно, но вопреки ограничениям независимые СМИ привносили инновации на весь внутренний рынок. Более того, даже адаптировали европейские тренды, хотя подобного опыта в прошлом не имели и близко. Я вообще понятия не имела, как делать медиа, и когда такая задача стала, то я тупо ходила библиотеки, смотрела, как делаются газеты, пыталась понять, пыталась что-то систематизировать. То есть смысл мы были не зациклены, мы были, были очень открыты учиться. Комсомолка сама училась у британцев, и у нее была очень хорошая система передачи опыта. У нас были обзоры, которые делали редакторы всех там региональных вкладок. Мы встречались раз в году на совещании, мы читали рецензии друг на друга. Мы, каждая редакция что-то находила, делилась с остальными. То есть у нас был очень крутой опыт передачи этого самого опыта. Нас учили медиаменеджменту. А это как раз то, что дало нам невероятное конкурентное преимущество, потому что на белорусском независимом рынке тогда всех учили журналистике, но никому медиа -менеджмент. Нашу Ниву, например, связывают с тем, что мы первые в Беларуси увели, все родные СМИ, первые увели при воду. И это нас уратовало в 2020 году, когда паскуды стали душить, душить выдание. Креативность печатных СМИ проявлялась и в работе с аудиторией. Ведь в отличие от государственных конкурентов независимым изданиям никто подписку не гарантировал, и лишь за счет изобретательности в подходах к темам, их реализации газеты и журналы вне системы могли отвоевать своего читателя. У каждого рецепт успеха в этом деле был свой. Мы боролись за нашу аудиторию, мы старались сделать, э, иметь с ней связь, отвечать на ее запросы, быть для нее интересными и так далее. А проигрывали, потому что они все равно получали дотации, и им не нужно было бы ну, стараться. Они и так от их получали. Мы в своей работе... Э видели свою миссию не только в том, чтобы э, доставлять информацию нашим читателям, рассказывать им о том, что происходит в стране, в мире, в регионе, в городе, в нашем. И работали в таком социально, э, социальном направлении. То есть мы Старались быть ближе э, к нашей читательской аудитории э, именно в такой в обычной непосредственной жизни. Мы работали и, и по 8, и по 10, и по 12 часов в сутки, если надо, надо было. Э, это первое. Второе, конечно же, создание коллектива единомышленников. Потому что у нас в коллективе э, не приживались люди, которые, ну, скажем так приходили только ради того, что в надежде получить какие-то деньги или, может быть, там какое-то имя, какую-то какую известность. У выпадку нашей нивы важным, самым важным, что сделали, это сделал не я и не мое поколение, это сделали наши попередники, команда Сергея Дубалца на початку 90-х когда они вернули традицию, обновили ту традицию максимум того, что было ранее. И э, это было колоссально. После инша это обучились, это оказывало уплыл, как на медиа, так и на, на читача. И для меня завсюду было очень важно, как у весь час у нас него приходили новые и новые поколения. Как были эти люди, которых со мной, как меня с теми, кто был дамиане, с дубальцом с Янком Купалом, с Луцкевичем, еднали идеи, принципы, э... мары, супольник. Мы марили про же самое. а в той же час, каб были новые, тому что яны по-иншему воспринимают свет. История независимых печатных СМИ – это переплетение побед и поражений. Казалось бы, избитая банальность, но воспринимаешь ее таковой лишь при взгляде со стороны. Изнутри взаимосвязь намного тоньше и драматичнее. Ведь за каждым резонансным материалом от государства следовала обратка. Хотя зачастую журналистская работа требовала поощрения, а не кары. Это было интервью, которое мы сделали тогда, когда уже до этого героя добраться было невозможно. В 2000-х годах, точно не помню. Это было интервью с Галиной Родионовной Лукашенко. Само интервью было очень пронзительное. Это был рассказ по истории женщины, которая живет в маленьком поселке. Которая живет э -э, за высоким забором с охраной, которая ходит через площадь на работу, где ее все знают и говорят «Здравствуйте, Марина Родионовна». Она пользуется уважением, э -э, но этой женщины нет личной жизни. Такое было очень пронзительное интервью. Реакция была разная, было, что даже из своего лагеря мы независимых медиа мы получили упреки, нашли с кем говорить. Но на самом деле, я считаю, это были совершенно несправедливые упреки, потому что это было очень честное интервью про очень несчастную женскую судьбу. Вот. А тираж мы допечатывали, нас пытались украсть из типографии, цифровые медиа, чтобы напечатать первыми, с которыми мы ссорились. Не буду сейчас называть героев. Ну, в общем, это была бомба. В 2020 году, я считаю, сделали все, что могли для поддержки тех людей, которые очутились за решеткой. Мы сами начали писать им письма. Туда, за решетку, в те места, где, они, где их держали. Нам начали приходить ответы оттуда. И мы в газете назвали эту рубрику «Письма из таких мест». Мы стали подписывать на газету людей, которые находились за решеткой. Тогда не принимали в передачах, газеты ну, практически всегда изымали из передачи, и нельзя было газету передавать. Но Поскольку почта – государственное предприятие в Беларуси, я так понимаю, это сыграло роль. Вот мы за последние месяцы 2020 года, пока мы еще выпускали бумажную версию, мы подписали порядка 90, ну, у нас было порядка 90 подписок. И в эти подписки входили и Маша Колесникова, и Максим Знак. И Николай Статкевич, и вот Сергей Петрухин, Кабанов, ну в общем многие. Игорь Лосик. Плюс еще мы сами писали, наши журналисты писали письма им, приходили ответы нам на эти письма. И мы эти ответы публиковали в газете. Защищенная мстительность со стороны государства не только била под традиционным рабочим укладом изданий, но и ускоряла выгорание сотрудников. Особенно тех, на кого выпадала нагрузка как по сохранению СМИ, так и по защите коллег. Доходило до того, что мысли бросить все посещали даже самых стойких людей в профессии. Это было летом на початку липня 2020 года. Я не, не только принял решение, я начал говорить уже, ну, трошки с теми как бы, людьми, до да, да, каких думал, перейти. А, а после жнивень, ну, куда ты будешь сходить, когда такое пошло? Здраво была в системе. Я ушла а, из газеты, а, проработав в ней 12 лет. А, это был 2006 год, а, после выборов когда ну, все было тяжело, когда были постоянные судебные иски, э -э, которым мы выплачивали огромные деньги, эти иски рождались на пустом месте, но такой вишенкой на торте, когда я уже поняла, что я с этим больше жить не смогу, стал иск против меня и газеты на полмиллиона долларов. Этот иск не был, возможности выплатить никакой, даже самой мощной газете, не мне, естественно, тоже. И вот это был момент, когда я сказала, "Все, я больше не могу, я понимаю, что это уже вопрос выживания и газеты, и меня, и я должна уйти. Судился со мной э, из газеты «Шпилевский» э, э, глава таможенного комитета на тот момент, а предмет суда э, был очень смешной. В газете была такая рубрика «Победы и поражение недели». Очень короткая, с цитатами победителей или тех, кто проиграл. А у Шпилевского, который глава того же комитета, был совершеннейший тезка, который был а, менеджером футболиста Александра Глеба. И махонький сюжетик а, касался победы Александра Глеба, и это была цитата про эту победу менеджера. Александра Глеба, который тоже оказался, к сожалению, Шпилевским. Все было подготовлено, у газеты была ночная верстка, и ответсек, э, ну, он сделал ошибку. Он не, когда вводил в поиск, искал фотографии, он не ввел полный запрос, что это глава таможенного комитета, а ввел только имя. И ему выпало вместо фотографии. Шпилевского, который продюсер Александра Глеба, Шпилевского, который глава таможенного комитета. Ну, это не был человек, который просвещен, он не узнал. И, в общем, вышло фото главы таможенного комитета с совершенно безобидные цитаты про победу Александра Глеба. Конечно, мы тут же извинились в следующем номере на этом же месте. Конечно, я добыла сотовый телефон Шпилевского и позвонила с извинениями, но это не играло никакой роли, потому что нужен был повод, и этот повод нашелся. Вот такая ошибка могла стоить в газете полмиллиона долларов. Насколько я знаю, в истории белорусских независимых медиа это была угроза самого большого штрафа. Это был момент, когда я поняла, что я уже дальше не смогу. Развитие интернета также осложняло жизнь независимым печатной меди. Ведь переход в цифровую реальность давался тяжело не только по техническим причинам, но и в силу вынужденной корректировки философии. Профессор Марьярцев для белорусских независимых СМИ это капитализм, материализм, это гроши. На жаль, вот это я имею на увазе, я не рынковую экономику как такую, а я имею на увазе, что это постсоветский капитализм, эту погоню переборщенную, бездумную, погоню за грошима, за наживой, когда все иншее приходит на инший план. Когда мы возьмем белорусскую, не только белорусскую, любую культуру, свет, то самые важные речи, которые были сделаны людьми, самые великие речи, которые были сделаны людьми. Калиновский, Янка Купала, Марк Шагал, Дроздович, Мертвым не болить Быкова. И та самое отношение, как это было не про, не про гроши. Для того, чтобы медиа развивались, важно учить не только журналистов, журналистики, жанрам и качественному письму, а важно учить еще и важно, чтобы у нас был свой класс медиа менеджеров. Вот именно это было одним из важнейших конкурентных преимуществ, которое было у нас в то время в 90-е годы на рынке, которое позволило нам э, хорошо, быстро э, развиваться. Вот, наверное, если ты спрашиваешь про спор, то вот это этот медиа-менеджмент э, важен. Так же, как и качественная журналистика. Одной качественной журналистики недостаточно, важно еще грамотно управлять процессами. События 2020 года, точнее, репрессивная реакция на них власти, окончательно уничтожила независимые печатные СМИ. Особенно режим лютовал в отношении тех, кому жители страны доверяли. Даже комсомолка на протяжении десятилетий была непререкаемым авторитетом для людей старшего поколения. А потому публикации газеты в августе 20-го открыли информацию о бесчинствах силовиков не только среднестатистическим белорусам, но и их родителям, дедушкам, бабушкам. С Лукашенко простить такого не могла, а потому независимые СМИ ждала незавидная участь. В подавляющем большинстве случаев изданием ничего не оставалось, как выезжать за рубеж и продолжать работу в интернет-формате. Процесс оказывался болезненным и сложным, однако СМИ даже уходя в сеть принципиально не изменяли себе. И, как показывает практика, выиграли войну с настоящим, завоевав право на куда более радостное будущее. Мы выжили. Уже само то, что мы выжили, это отсутствие этих умов, в кем мы были. Мы выжили, мы изробили себе лепшими, сделали эту Украину лепшей. И когда мы выжили с 1991 года до 2020-2022 года, это означает, что мы выжили на завжды, мы будем жить вечно.